Отец, мы благодарим Тебя за еще одну возможность послужить Твоей драгоценной пастве. Благодарим Тебя, Господь, за свободный поток откровений перед любой сатанинской или демонической силой. Я молюсь, чтобы Ты говорил через мой разум и уста. Не я, но только Ты, во имя Иисуса. Скажем все вместе. Аминь. Добро пожаловать на изучение Библии всем, кто сегодня с нами и онлайн. Присаживайтесь и давайте приступим, друзья. Сегодня мы начнем новую серию. Как я понимаю, эта серия была очень долгожданной, потому что это очень масштабная проблема, и связана она с эмоциональной зрелостью. И это очень важно. Люди упускают это. Возможно, из-за того, что нет последовательного учения о том, как расти эмоционально. Многие вещи, происходящие в жизни, равно как неудачи или трагедии, а в некоторых случаях даже смерть, происходят, потому что мы попросту не сталкивались основательно и последовательно с тем, как обрести эмоциональную зрелость. И в результате это стало одним из величайших врагов. Не тот факт, что Бог дал нам эмоции, но то, что мы иногда не знаем, что с ними делать. Временами мы не знаем, как укротить и обуздать эти эмоции. И особенным образом это касается церкви. Мы действительно разбираемся в духовных вещах, но не научены справляться с имеющимися у нас чувствами. Мы наделены чувствами и эмоциями. Знаете, я учусь разным вещам. На прошлой неделе я понял, что есть разница между безусловной любовью и заботой друг о друге. Это полностью противоположно романтической любви. И я подумал, что многие пары не знают этого. Потому как если вас спросят, кто ответственен за счастье вашего супруга, вы скажете, что это вы. Нет, но сам человек. Потому что романтическая любовь склонна к переменчивости чувств. Знаете, в романтической любви жертва не кажется чем-то положительным, потому что мы вынуждены чем-то поступиться, чтобы угодить другому человеку. Наши чувства — нечто серьезное, и мы должны научиться справляться с ними. Аминь. Сегодня я хочу начать тему протяженностью в несколько недель. Uh, мы не будем торопиться и внимательно рассмотрим каждый аспект этого вопроса. Итак, мы начинаем. Приготовьте свои блокноты, чтобы ничего не упустить. Сегодня мы будем учиться справляться с нашими эмоциями. Помните, что эмоции являются внутренними ощущениями, движимыми болью или удовольствием. Это внутренние ощущения. Это ощущения, движимые болью или удовольствием. И вы должны решить, какое значение переменной x вы задаете. Это реакция на боль или удовольствие. Итак, ваши эмоции динамичны. Но направление, которое зададут эти эмоции, зависит от того, ведомы ли они болью или же удовольствием. Однако эмоции реальные. Нет необходимости в том, чтобы осложнять эмоциональную составляющую духовной. И я покажу вам, как связать их воедино, но прежде чем я это сделаю, я действительно хочу поговорить об эмоциях и о том, что они собой представляют. Так что давайте начнем. Поскольку эта серия будет посвящена эмоциональной зрелости, повторите за мной, эмоциональная зрелость. Мы говорили о духовной зрелости, верно? Но эмоциональная зрелость? мы должны научиться управлять своими эмоциями и осознавать степень нашей эмоциональной зрелости. Поэтому начнем с определения. Эмоциональная зрелость – это способность понимать свои эмоции и управлять ими. Эмоциональная зрелость напрямую связана с вашей способностью понимать свои эмоции и управлять ими. Эмоционально зрелая личность достигает высокого уровня понимания своих мыслей и своего поведения, в результате чего выбирает наилучший подход в решении жизненных ситуаций, которые в противном случае могли бы оказаться испытанием или даже серьезным вызовом. Опять-таки, эмоционально зрелые люди приходят к такому уровню понимания своих мыслей и действий, когда могут выбирать наилучший подход к предстоящим проблемам. Взгляните на новости. Мисс Ким рассказала мне о молодом человеке, которого арестовали за убийство сверстника. Произошел конфликт, не зная, как справиться с эмоциями, и глубоко оскорбившись, он пошел к своей машине, достал пистолет, вернулся и застрелил оппонента. Один получил пожизненное, а другого похоронили. И все потому, что они не понимали, как прийти к эмоциональной зрелости. Я убежден, что эмоциональное взросление должно начинаться в юном возрасте. Мне бы хотелось, чтобы в начальных и старших классах по-прежнему проводились занятия, как они называются, занятия, на которых вас учат разным практическим вещам, которые вы могли бы применить в жизни, тому, как сбалансировать свои расходы, знаете. Ну, это не совсем ведение хозяйства, потому что я имею в виду отчасти да, но речь идет о практической жизни и практических навыках. И на подобных курсах люди должны учиться контролировать свои эмоции. И это то, чего нам не хватает. Я благодарю Бога за алгебру и естественные науки, но я хочу, чтобы вы понимали, как жить и обрели некоторые навыки управления своими эмоциями, а также овладели принципами управления отношениями и тем, как справляться с невзрачной стороной мира. Итак, это определенно важно. Эмоциональная зрелость поможет вам принимать верные решения и успешно справляться с различными проблемами. Вот почему это важно. И если в школах не собираются учить этому, я буду учить этому здесь. Однако эмоциональная зрелость может помочь вам принимать верные решения и не даст проблемам одержать а над вами верх. Важно осознавать, что эмоциональный рост – это всегда активная и прогрессивная работа. Не бывает так, чтобы вы достигли оптимального уровня эмоциональной зрелости, и на этом все. Это сфера, в которой вы будете активно расти всю жизнь. Особенно в эти дни, когда постоянно что-то происходит, постоянно появляются препятствия на вашем пути, вам постоянно приходится сталкиваться и лицезреть различные невзрачные вещи. И разница между вами и другими людьми, я верю, будет проявляться в том, что вы, зная, как принимать Слово Божье, будете использовать эти замечательные откровения, которые откроют вам суть эмоциональной зрелости. Не каждый сможет постоянно сохранять хладнокровие в ситуациях, встречающихся на его пути. Но как реагировать на эти ситуации? Как реагировать на отказ, когда вы, возможно, пошли устраиваться на работу и вам отказали? Как реагировать на ситуации, когда вас использовали? Или когда вы сломлены? Тот факт, что вы христиане, не освобождает вас от необходимости иметь с этим дело. Ну, я христианин, так что мне не нужно беспокоиться об этом. И даже более того... Даже более того, вы должны быть обеспокоены этим. Мы рассмотрим 10, даже не знаю, как их назвать, 10 фактов или сигналов, или, другими словами, признаков того, как распознать свою эмоциональную зрелость. На что это похоже? Должны быть определенные сферы, которые мы можем увидеть. Сейчас я нахожусь в такой стадии, когда, читая Писание, я задаюсь вопросом, «Хорошо, на что это похоже?» Потом я задаю практические вопросы, как мне реализовать эту конкретную вещь. Мы говорим об эмоциональной зрелости, поэтому я выявил 10 фактов о ней. Важно знать, возрастаете ли вы в эмоциональной сфере. Итак, первое, с чего я собираюсь начать сегодня. Если вы хотите знать, возрастаете ли вы эмоционально, если вы ищете признака зрелости, первое, вы возрастаете эмоционально, когда замечаете за собой в первую очередь гибкость когда замечаете, что проявляете гибкость. Я был удивлен количеству мест в Писании, говорящих о гибкости. Довольно легко полагать, что у вас все пойдет по плану. Или что вы пройдете успешно через ситуации или события, потому что каждый раз, оборачиваясь в прошлое, вы вспоминаете, что, возможно, имели дело с похожими ситуациями, и все протекало гладко. Все шло как по маслу. Пару недель назад у меня возникла ситуация, когда я действительно смог заметить прогресс в своем эмоциональном росте. Однако, что происходит, когда все идет не так гладко? Что происходит, когда ситуация или обстоятельства разворачиваются совершенно иначе, чем вы думали? Эмоционально зрелый человек в такие минуты способен все обдумать, и разработать План Б или даже План С. И он, несмотря ни на что, движется вперед, не позволяя ухабам на дороге разрушить весь его план. Теперь, я не против использовать собственный пример на протяжении всей этой серии. Раньше я был большим приверженцем совершенства в служении. Я буквально настаивал на том, чтобы все всегда работало правильно. Иначе у меня случался эмоциональный срыв. Я срывался на всех. Удивительно, что кто-то вообще хотел иметь что-то общее со мной. Я просто набрасывался на всех, как сержант Картер, как будто мы были в армии. Это было примером эмоциональной незрелости. Но быть гибким — это ключ. Можете ли вы быть достаточно гибкими чтобы успокоиться и сказать «Хорошо, придумаем план Б» или «План С». И недавно, за городом, знаете, у нас была запланирована встреча в Лос-Анджелесе, и все было совсем не так, как я хотел. И я даже сказал себе «О, если бы это было 20-30 лет назад, меня бы было бы слышно и внутри, и снаружи здания, все ради совершенства в служении». Но это не эмоциональная зрелость. Так что, даже если все в порядке, дайте мне посмотреть, с чем я собираюсь проповедовать сегодня. Так, у них нет петличного микрофона, как я буду проповедовать. Все каждый раз просто срывалось. Хорошо, вот план Б. Хорошо, вот что мы сделаем. О, мы не можем этого сделать? Что ж, хорошо, придумаем план С. И когда у меня закончились планы, я сказал, Бог всегда мой план номер один и все пройдет просто великолепно. Что ж, это эмоционально зрелая личность, и я был действительно удивлен этому. Я подумал, о, вау, вот как я должен был поступать в подобной ситуации. Когда вам бросают вызов вещи, нарушающие или срывающие ваши планы, и происходит то, чего вы совсем не хотели, что происходит с вашими эмоциями? Можете ли вы быть достаточно гибкими, чтобы управлять своими эмоциями и держать их под контролем, продолжая доверять Богу и ожидая от Него план Б или план С? Или вы теряете голову и впадаете в депрессию? Вы христианин, говорите на языках, но в настоящее время сквернословите, потому что, знаете, это не показатель вашей зрелости вашей эмоциональной зрелости. Итак, мы хотим рассмотреть в Библии некоторые факты о гибкости. И я думаю, что это не просто очередной пункт из списка, но, вероятно, один из самых важных пунктов. Как христианину научиться гибкости? Меня веселит то, как мы пытаемся поместить Бога в рамки наших желаний. И когда это не срабатывает, все идет не так. Я помню, как по окончании колледжа у меня все уже было распланировано. Я пошел на собеседование, претендуя на должность главного координатора защиты в футбольной команде. Главный тренер заверил меня, что все отлично, мы ждем тебя, я получу место, которое так хочу. И я готовился к этому. Все было спланировано, но все пошло иначе. И я не мог понять, почему. Я впал в какую-то глубокую депрессию. Мне казалось, что весь мир остановился. В то время мы с Тэффи только встречались, и она решила подбодрить меня, сказав, ну, каков план Б? У меня нет плана Б. У меня есть только план А, и все, моей жизни конец. Вот же глупость. И вскоре после этого мне позвонила одна леди. Она работала в психиатрии. Получив мое резюме, она сказала, «Я приняла Святого Духа, и знаю, что и ты принял Святого Духа. Святой Дух побудил меня позвонить тебе и предложить эту работу». Она продолжила, «Между прочим, я не просто приняла Святого Духа, я еще и молюсь на языках». У меня не было слов. Я не знал, как действовал Бог, что Он готовил и что пытался сказать мне, но я кое-что понял. Знаете, иногда, если вы просто сохраните хладнокровие, Бог все устроит». Вы теряете контроль над эмоциями по множеству причин. Вы чувствуете, что кто-то неуважительно относится к вам, и это исходит откуда-то. Вы чувствуете, что кто-то относится к вам так. Знаете, вы столкнетесь с людьми, которые будут проявлять к вам неуважение. Вас будут не уважать. Не так ли? Но вы должны эмоционально вырасти, чтобы справиться с невзрачной стороной жизни. Вы должны знать, что это производит ваши эмоции. Нет, это дьявол. Ну, это должно быть... Ладно. Хорошо, послушайте. Гибкость к изменениям понимается как способность подаваться трансформации в получении или достижении определенной цели. Итак, я хочу быть гибким. Я хочу быть достаточно гибким, чтобы изменяться. Я хочу быть достаточно гибким, чтобы поддаться трансформации, которая, возможно, происходит у меня на глазах. Я хочу обладать способностью адаптироваться к изменениям. Вот в чем суть способность адаптироваться к изменениям. Это навык, который мы можем развивать, и с помощью Святого Духа совершенствоваться в этом на протяжении всей жизни. Но мы должны признать, что это то, к чему мы должны стремиться, и именно об этом эта серия. Показать вам что-то, чтобы вы сказали, знаете, это то, над чем я действительно могу работать. Конечно, я учил вас полагаться на Святого Духа, но знаете, вы смотрите на свою жизнь и говорите, я не настолько гибок к преобразованиям, которые я переживаю, к тому, что, возможно, даже Бог пытается сделать. И часто люди в конечном итоге не приходят к своей цели из-за недостатка гибкости. Вы решили пойти этим путем, но Бог работает над другим, и вы боретесь с Ним, пытаясь прийти туда, где вам нужно быть. Потому что вы не видите никакого смысла в том, чтобы работать над гибкостью, в том, что касается изменений. И поэтому, Господи, помоги мне научиться адаптироваться. Господи, помоги мне быть гибким. Господи, помоги мне уступить преобразованием, происходящим в моей жизни. Ты работаешь со мной над чем-то, ты говоришь мне что-то, возможно, что-то новое, чего я раньше не слышал. «Я хочу научиться адаптироваться. Я хочу быть гибким. Я хочу иметь способность подаваться трансформации, чтобы я мог достичь цели для моей жизни, которая есть у тебя». У Бога есть план для нас, и этот план прекрасен, но иногда наше нежелание проявлять гибкость удерживает нас от Него. Поэтому сейчас происходит следующее. Ваши эмоции вы не управляете ими, потому как не осознаете того, что гибкость играет важнейшую роль в управлении эмоциями. Итак, предлагаю поговорить об этом. Я хочу рассмотреть, может быть, 10 или 12 различных фактов о проблеме эмоциональной зрелости. Я разбирал вопрос духовной зрелости, и я хочу, чтобы мы напомнили себе об эмоциональной зрелости. Поэтому первое, на что мы обратим внимание, номер один – гибкость – это качество лидера. Это качество людей, которые ведут за собой. Каждый занимает в жизни какие-то лидерские позиции. Будь то в семье, или на работе, или в команде, каждый в жизни занимает какие-то лидерские позиции. И вы подтверждаете свою эмоциональную зрелость, когда начинаете понимать, что гибкость должна быть в вашем арсенале качеств. И это особенно важно для лидеров. Гибкость особенно важна для лидеров. Это очень важное качество, которым необходимо обладать. Теперь углубимся в некоторые места Писания. 1 Коринфянам, глава 9, стихи с 19 по 20. И, возможно, через духовное я смогу отчасти раскрыть больше в этой области. Гибкость — это весомое и обязательное условие для служителей Евангелия Иисуса Христа и лидерства. Я действительно верю в это. Я научился этому. Это то, во что я верю. Вы не можете просто привязаться к чему-то одному. Поэтому я учусь не просто плыть по течению, но есть две молитвы, на которые я больше всего на свете сосредоточен. Да будет воля твоя. Аминь. Я хочу, чтобы воля Божья исполнялась в моей жизни, несмотря ни на что. И номер два. Господи, помоги мне уступить этому. Две вещи. Я хочу уступить тебе, понимаете? И я хочу, чтобы твоя воля была исполнена. И когда ты впервые приходишь к этому, это выглядит странно. Вы молитесь о Божьей воле, думая, что ради всего святого он собирается... А хочу ли я твоей воли? Он знает, как работать над вашими желаниями, но я понял, что на самом деле мне это не нужно. Я трачу больше времени, молясь о том, чего я хочу. Годами я молился о том, чего хочу я, чтобы произошло лишь это. Я наматывал круги, не понимая, что если бы я прислушался к тому, что сказал он, и был достаточно гибок, чтобы услышать его. И я не думаю, что всегда верить в то, чего вы хотите, это хорошо. Я был в ситуациях, когда думал, что знаю, чего хочу на самом деле, но я не думал, что действительно знаю, чего хочу. То есть, я думал, что знаю, чего хочу, но если бы я знал, что мне необходимо, вероятно, я захотел бы другого. Я думаю, что так выразился яснее. Если бы я знал, что мне необходимо, позвольте мне перефразировать. Если вы спросите меня, в чем ты нуждаешься, если Бог спросит меня, в чем ты нуждаешься, вы серьезно? Я не знаю. Я могу сказать, чего я хочу, но вы спросили, в чем я нуждаюсь. Вы следите за мыслью? Я размышлял об этом. Если бы вы подошли и сказали, хорошо, Крефла, в чем ты нуждаешься? Я не знаю. Я все еще в процессе. Боже, ты все еще работаешь во мне. Так что, вместо этого, я думаю, это даже высокомерно. Здесь проявляется эго. Вы скажете Богу, «Вот в чем я нуждаюсь». Вы серьезно? Тому, кто создал вас, вы расскажете, в чем вы нуждаетесь? Нет, мне нужно, чтобы он объяснил, что мне нужно. Потому что все, что я сделаю, это превращу свои желания в потребности. Господи, мне нужны деньги. Тебе не нужны деньги. Твоя проблема гораздо глубже, чем деньги. И мы молимся, «Господи, если бы ты только оплатил мои счета, я действительно нуждаюсь в этом». Нет, потому что вы молитесь этой молитвой сто раз и продолжаете оказываться в том же положении, где вы думаете, вам нужны деньги. Но очевидно, вам не нужны деньги, есть что-то, что продолжает удерживать вас в положении, когда одна и та же потребность продолжает возникать. Интересно, что же это? Если мы сможем добраться до корня проблемы, мы увидим, как произойдут некоторые изменения. Смотрите, эта серия поможет вам научиться жить. Жить. Вы получаете лучшее от Бога, когда учитесь жить вместо религии, где вы закрываетесь и просите в молитве о желаниях, а затем выходите искать это. Я больше не хочу этого делать. Я хочу научиться жить с Ним. И я не хочу жить с Ним, как с партнером, стоящим в стороне. Я хочу жить с Ним, когда Он совершает работу через меня. Вот мои отношения с Богом. Вот мое тело. Очевидно, в физическом мире вам нужно сделать некоторые вещи, возможно, вы не сделаете их, но вот мое тело. Что ты хочешь совершить через него? Я пытаюсь... Я продолжаю пытаться заставить Бога работать со мной, а Он продолжает пытаться убедить меня, что Он хочет работать через меня. Давай, Господи, работай со мной. Нет, я не хочу никуда уходить. Я хочу работать через Тебя. Ты же пытаешься заставить меня уступить тебе. Нет, я хочу, чтобы ты уступил свое тело мне. Я хочу действовать через тебя. Я хочу говорить через тебя. Я хочу благословлять через тебя. Я хочу, тебя. Я хочу столько всего сделать через тебя, что все твое существо начнет привыкать к моему присутствию. Но этого не произойдет, если ты продолжаешь молиться, давай, Господь, работай со мной, работай со мной. И Бог говорит, я работал с тобой, и ты все еще не изменился. Потом Он говорит, ты не можешь сделать этого, поэтому я буду работать через тебя. Не знаю, иногда мне кажется, что в проповеди я иду туда, где однажды задамся вопросом, понимает ли кто-нибудь, что я говорю потому что я хочу глубоко разобраться в этом вопросе. Гибкость — это часть моей эмоциональной зрелости. Поэтому, по крайней мере, я знаю, что это то, во что я могу начать верить Богу, чтобы Он помог мне быть более гибким. Теперь взгляните на это. Первое послание Коринфянам, глава 9, стихи с 19 по 23. Итак, вот что здесь сказано. «Ибо будучи свободен от всех...» Иисус говорит, будучи свободен от всех, я всем поработил себя. Это гибкость. Для чего? Дабы больше приобрести. И для иудеев, он пишет, это Павел, для иудеев я был как иудею, чтобы приобрести иудеев. Это гибкость. Для подзаконных был как подзаконный чтобы приобрести подзаконных». «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконных, чтобы приобрести подзаконных». Стих 21. «Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона». Следующий стих. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Не всех, но некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Павел сказал, что ради Евангелия я буду гибким. «Ради Евангелия я буду гибким, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Он говорит, «О, я знаю, я не спасу всех, но я собираюсь позволить своим эмоциям прийти в достаточную зрелость, чтобы я мог быть гибким». Проповедники за кафедрами в наши дни не пытаются быть гибкими, вы знаете, ради превосходства в служении и ради того, чтобы быть сильными лидерами. Нет. Если вы примете какое-то решение, вы не можете, встав перед людьми, изменить свое мнение. Если вы сказали это, вы не можете изменить свое мнение. Вы должны быть гибкими. Если я что-то проповедую, и я понимаю, приятель, это неверно, это вводит в заблуждение, будьте достаточно гибкими к изменениям, чтобы вы могли кого-то спасти. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Стих 21.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 чтобы я мог быть гибким. Проповедники за кафедрой в наши дни не пытаются быть гибкими. Вы знаете, ради превосходства служений и ради того, чтобы быть сильными лидерами. Нет.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 Меня это не пугает. Прошлым вечером, на День Валентина, мы были в гостях у Аниты Бейкер. Вы спросите, пастор виделся с Анитой Бейкер? Да. Наслаждаясь каждой встречей со множеством знакомых христиан. Эй, пастор, как вы поживаете? Все хорошо, спасибо. Абсолютно. Ведь мне нравится хорошая музыка. И особенно нравится ее хорошая музыка. Аминь. Но вы не можете... «Отказаться адаптироваться». Готов ли я адаптироваться, чтобы спасти еще некоторых? Мы же практиковали следующее. Мы пристрастились к методам. Вы пристрастились к методам? И Бог не мог работать с вами, потому что вы так привязались к методам. Вы из тех, кто считает, что Бог может открыть глаза, лишь сделав брение. У Бога миллион способов исцелить от слепоты, потому что он гибок в этом. И я, как служитель Евангелия, учусь тому, как важно уступать этой трансформации. Огромная трансформация произошла и в нашем обществе. И я не говорю о том, чтобы согласиться с чем-то с чем-то неправильным, я говорю о том, чтобы обратить внимание на то, что происходит. Вы можете взять выражение, использовавшееся в 1946, употребить его сегодня, и оно будет иметь совершенно другое значение. Слово, которое использовали в 1946, может быть оскорбительным в 2023. Поэтому, если проповедник не научится адаптироваться, к примеру, мы проявили адаптивность и гибкость к социальным сетям. Я сам не мог понять их, но это было чем-то слишком большим, чтобы игнорировать. Вы знаете, я бы не хотел быть последним человеком на Земле, переставшим продавать кассеты. Будьте гибкими. Все постоянно меняется. Готовы ли вы быть гибкими? Я думаю, что это часть эмоциональной зрелости. Я думаю, даже большая часть, позволяющая вносить некоторые из этих изменений. Я все еще меняюсь, я все еще расту, все еще пытаюсь увидеть сферы жизни, в которых мне нужно быть более гибким. Даже в том, как я читаю проповеди, я беседую с вами на том уровне, который установился сегодня. Мне не нужно говорить с вами, знаете, о 103 году до нашей эры. Некоторые даже не понимают, о чем я говорю, 103 года нашей эры, особенно сейчас, в 2023, когда вы можете подойти к кому-нибудь и сказать «Хвала Господу», а вам скажут «Иди к черту. Как вы справитесь с этим, ведь это затронет ваши эмоции. Вы, как христианин, должны быть готовы продемонстрировать эмоциональную зрелость. Так что не пытайтесь избежать незрачного. Бейте прямо в центр самого незрачного. Так что будьте достаточно зрелыми в своих эмоциях, чтобы не допускать их к спусковому крючку, ведущему вас по пути негатива. И да, вы хороший человек, и вы любите Бога, но заканчивайте жизнь в тюрьме, потому что допустили это. Но я не одобряю то, как она говорила с моей женой, или как он говорил с моей женой. Брат, многие люди могут сквернословить в отношении твоей жены, и неужели ты собираешься постоянно сидеть и разгребать это? Я знаю, где ты живешь, скоро увидимся. Теперь ты лжешь, потому что не знаешь, где они живут. Эмоциональная зрелость. Эмоциональная зрелость, думаю, часть моего эмоционального роста заключается также в том, что я даю в своей жизни место уступкам. Я поддаюсь трансформации в разных ситуациях, и это происходит прямо сейчас, но не имеет ничего общего с компромиссом, здесь, похоже, пролегает очень тонкая грань. Мы не идем ни на какой компромисс, мы лишь принимаем решение быть эмоционально зрелыми, чтобы не позволять чему бы то ни было заставлять нас отвергать способность приспосабливаться к скверным ситуациям, которые могут возникнуть на нашем пути. И адаптивность не означает присоединиться к чему-то скверному. Адаптивность означает, что то скверное, которое вы приносите мне, не станет угрозой моим эмоциям. Вы понимаете? Это не станет угрозой моим эмоциям. О, становится интереснее. Итак, откроем 1 Коринфянам 10.33. 1 Коринфянам 10.33. Священные Писания говорят сами за себя. Вы видите, как эти разные моменты будут связаны с эмоциональным развитием. Я знаю, что прогрессирую эмоционально, когда вижу, как в моей жизни растет гибкость. Никогда не становитесь гибкими в отношении мусора. Будьте гибкими в Божьих делах. Будьте достаточно гибкими, чтобы позволить Ему показать вам то, что нужно изменить, чтобы служить и справляться с подобными ситуациями. Должен заметить, что я постоянно работаю над тем, чтобы доверять Богу в предании посланию четкой формы. Вот почему вы можете заметить, как я повторяю некоторые вещи снова и снова, с разных перспектив, в надежде, что смогу охватить все возможные точки зрения. И все равно в социальных сетях найдется кто-то, кто услышит иначе, нежели я имел в виду. Поэтому я говорю, что ж, может быть, Бог уже в процессе покажет мне что-нибудь еще, и это поможет избежать недопонимания. В тридцать третьем стихе сказано, так как и я угождаю всем во всем, так как и я угождаю всем во всем, не ища своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Так как я угождаю всем во всем, ища не свои пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Итак, я хочу стать гибким, я не хочу делать что-то, добиваясь пользы для себя. Я хочу делать что-то, чтобы угождать кому-то другому в их жизни. Польза для себя в сравнении с пользой для кого-то другого, чтобы они могли спастись. Так как я могу принести пользу в чьей-то жизни, чтобы они могли родиться свыше? Что я могу сделать, чтобы принести пользу в чьей-то жизни, что чьей жизни, чтобы они могли извлечь пользу в делах Божьих? Это может означать, что я, возможно, должен выказывать снисхождение и прощение, даже когда они этого не делают, и определенные вещи случаются с их подачи. Готов ли я поступить так? Возможно, мне придется проявить милость, когда на самом деле я не заинтересован в этом. Я хочу, чтобы вы исчезли, оставили меня в покое, убрались из моей жизни, уходите. Понимаете? Увидимся на небесах, и надеюсь тебя там не встретить. Это... Это определенная не Поэтому... Скажу вам, что эмоциональная зрелость действительно будет проявлена... Когда на своем пути я, столкнувшись, адаптируюсь не к чему-то хорошему, но к чему-то неправильному. Легко расслабиться, когда случается что-то хорошее. Но в реальности это не то, в чем вы живете. На вашем пути много плохого, и как христиане мы любим избегать этого, как будто этого нет, прятаться от этого. Нет, я хочу адаптироваться к этому. И было множество возможностей. У меня было несколько возможностей, когда люди говорили обо мне нечто нелесное, и я говорил им что-нибудь хорошее. И знаете, меня часто критикуют в средствах массовой информации. До меня доходит не все, но разбираясь и с тем немногим, я говорю, «Хорошо, Боже, как ты хочешь, чтобы я поступил в этой ситуации?» И иногда он говорит, много раз он говорит мне, «Ты не готов справиться с этим, просто промолчи». И однажды Бог даже посоветовал мне изучить словарь молчания. Да, вот насколько эмоционально незрелым я был. Не говори ничего, чтобы не сделать еще хуже, чем уже есть. Просто усвой этот урок. И я научился тому, что даже когда я молчал, Бог был достаточно гибок, чтобы сделать то, что как я думал я должен был сделать. И когда кто-то спрашивал, как так получилось, я говорил, это совершил Бог. Итак. Все, что может случиться с вами, все, что может причинить боль в отношениях, готовы ли вы быть достаточно гибкими, чтобы сказать «Я не собираюсь мстить, основываясь на том, что вы сделали мне». «Я не собираюсь мстить за это эмоционально и жестоким, неправильным, демоническим способом. Я буду достаточно гибким, чтобы мстить добром». Понимаете? Я собираюсь know, делать вам добро и делать вас счастливым. Ну, я не хочу делать ему доброе, я хочу сделать ему злое, так как он сделал мне. Это эмоционально незрелая личность, которая постоянно ищет и попадает в неприятности. Сможет ли брак устоять или брак развалится, зависит от того, достаточно ли вы эмоционально зрелые, чтобы быть гибкими. Но большую часть времени это похоже на, что ты причинил мне боль, и я причиню тебе боль. Ты заставил меня чувствовать себя ужасно, и я заставлю тебя чувствовать себя ужасно. Будто дети, устроившие драку на детской площадке. И я думаю, если кому-то и нужно повзрослеть, то это должна быть церковь Иисуса Христа. Мы должны повзрослеть в наших эмоциях. Мы должны повзрослеть в наших эмоциях. Итак, все поняли эту тему? Знаю, это первая серия. Давайте посмотрим, думаю, у нас еще есть время. Давайте начнем вторую фазу почему я уверен в этом, библейские факты о гибкости. Итак, сегодня все о гибкости. Вот что мы читаем о гибкости. Мы адаптируемся, соответственно, изменениям ситуаций и условий. Отчасти это то, о чем я говорил. Но можете ли вы адаптироваться к изменениям в ситуациях и условиях? В Экклесиаст 3.1 сказано «всему свое время». «И время всякой вещи под небом. Могу ли я приспособиться к изменениям времен года?» Матфея глава 9, стихи 14 и 15. Матфея 9, глава 14 и 15 стихи. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?»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 Он говорит, давайте кое-что проясним. Они не постятся прямо сейчас из-за того, через что они проходят, но когда они закончат, тогда они будут поститься. Давайте еще кое-что проясним. Мне бы хотелось открыть 9 главу от Луки. Луки 9 глава, 3 стих, затем Луки 22 глава. Смотрите, что происходит здесь, в Луки 9 главе, 3 стихе. Иисус, разговаривая со своими учениками, готовил их подвое идти в города и сказал им, ничего не берите на дорогу, не посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. Он дает им инструкции, ничего не берите в дорогу, и он был очень конкретен, не берите свой кошелек, не берите денег, не берите хлеба, ничего не берите, потому что он хотел показать им, я могу о вас позаботиться. Вы многое увидите из этого местописания в ближайшие недели. В Евангелии от Луки, 22 главе, он возвращается к этому событию, подводя итоги того, что произошло в 9 главе. Луки, 22, 35 и 36 стихи. «И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без суммы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали, «Ни в чем». Они говорят, «Ты послал нас без ничего, и мы ни в чем не нуждались, Господь». Тогда Он сказал им, «Но теперь, когда вы знаете, что Я могу позаботиться о вас, кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Мы должны быть осторожны. Знаете, мы вырываем стихи из контекста Писания и превращаем их в традиции. Кто-нибудь встает и заявляет, и «Иисус говорил, не брать с собой ничего в дорогу». Хорошо, но ученики возвращаются с путешествия, и Иисус спрашивает, «Были у вас в чем недостаток?» «Нет, все, что я говорил, вам не брать, теперь берите с собой». Это удивительно, вот как нас вовлекают в большое число неверных учений. Мы попадаем на крючок одной точки зрения, не прочитав достаточно дальше. Заметьте, то была 9 глава от Луки, если бы вы остановились на 15 главе, то никогда бы не пришли к выводу, который в девятой главе. Я пытаюсь показать это людям. Читайте стихи в контексте. Контекст выступает определяющим фактором. Перестаньте бежать сломя голову, будто вы получили новое великое откровение. Нет. потому что Иисус здесь что-то показывает, обратите внимание на гибкость. Я сказал им поступать так в этот раз, но теперь, когда они знают меня, я гибок, друзья, берите все с собой. Он не основывал какую-то религию по типу, теперь каждый всю оставшуюся жизнь должен страдать, ни у кого больше не будет еды, вы проживете всю жизнь басыми, и у вас никогда ни на что не будет хватать денег. Иисус говорит, теперь вы знаете, что я позабочусь о вас, можете взять с собой все, что вам нужно. Слава Богу, он гибкий. И я так благодарен Богу за его гибкость. Некоторые проповедники и христиане так не думают. Я могу вспомнить множество доктрин, которые зародились вследствие игнорирования только лишь контекста. И знаете, это не совсем хорошо. Библия говорит, если же глаз твой соблазняет тебя, вырви его. И тут вам все же стоит дочитать до конца. И если правая рука соблазняет тебя, отсеки ее. Вам точно следует дочитать до конца. Разве не удивительно, что вы даже не читая остальную часть, не вырываете свой глаз? И что же это? Ведь вы не отсекаете свою руку. Что это? Вы говорите, что искренне верите в Библию, но вы не отсекаете себе руки по ошибке и точно не вырываете себе глаза. Что же здесь не так? Нам нужно спросить себя, действительно ли мы верим в то, во что, как нам кажется, мы верим. Потому что глубоко внутри, вы знаете, есть что-то еще. Возможно, я не знаю этого прямо сейчас, но в этом есть что-то большее. Бог гибкий. Это как, друзья, знаете, как некоторые говорят, ты попадешь в ад. Так, а по каким причинам они отправляют людей в ад? Да, за всякую мелочь. Ты попадешь в ад, если не вернешься в церковь после ковида. Ты попадешь в ад, если сделаешь татуировку. Ты попадешь в ад, если у тебя будет плохой день. Серьезно? Вы думаете, что у нас такой упрямый небесный отец? Ха, ты согрешил, пойдешь в ад. Вы думаете, что один плохой день станет целым? Вы просто должны узнать Бога глубже. Я точно знаю, что он намного глубже, чем это. Я знаю. Я знаю его сейчас, поэтому я говорю это. Бог намного глубже оценки, которую церковь дает ему. О, ты был спасен, но ты не был крещен, ты не попадешь в рай. Вы серьезно? Мы считаем, будто Бог стоит у ворот, определяя людей в две шеренги. Одни идут в рай, другие те, что с татуировками, допущены. Вы серьезно? А еще есть очередь для дам, которые носят платья, и очередь для дам, которые носят брюки. Те, кто носил брюки, должны будут сделать круг, петлю, прямиком в огненную печь. Это нельзя описать. Это просто раздражает меня. Когда я учил о десятине, люди подумали, мы не должны больше приносить десятину. По факту я никогда не говорил подобного. Я никогда не говорил, что вам не нужно жертвовать 10%. Я говорил, что есть лучший способ даяния. Это более успешный способ даяния от всего сердца, щедро, перед Господом, без страха обрести проклятие из-за того, что вы не отдавали так, как предписывалось Ветхозаветному священству. И вот теперь вы прокляты. Серьезно? Проклял человека? Потом помиловал. Проклял? Помиловал. Звучит так, будто Бог двуличен, то есть не гибок. Хотите сказать, что Бог идет на компромисс с собственным словом? Нет, не хочу. Бог вообще не идет на компромисс со своим словом. Но Он предельно ясно утвердил, что посредством крови Иисуса у нас есть Новый Завет, новый способ взаимодействия Бога с человеком. Бог изначально гибок. Он забрал вас из ветхого Завета, где не было никакой надежды, и дал вам Новый Завет, где Он пришел и сделал то, чего не могли сделать вы. В Ветхом Завете вы действовали ради Бога. В Новом Завете Бог действовал ради вас. Взгляните, как гибок Бог. Времени не осталось. Да и пианист уже за клавишами. В прошлый раз я услышал претензию. Вы пианиста не видели? Жена ответила, да, очень надеюсь, что вскоре он появится, чтобы ты наконец закончил. Это будет потрясающий диалог. Я надеюсь, что сегодня я никого не сбил с толку. Вы поняли, о чем я говорил? Итак, первый принцип эмоциональной зрелости заключается в том, что я достаточно хорошо знаю свои эмоции, чтобы адаптироваться и подстраиваться под изменения в различных обстоятельствах и ситуациях жизни, чтобы мои эмоции никогда не вырывались наружу и не доставляли мне неприятности. Я попросту перехожу к плану «Б» или к плану «С». И я больше не огорчаюсь, не кричу и никого не броню. Я достаточно созрел эмоционально, и это проявляется в моей гибкости. И я не впадаю в демонический гнев, как будто иначе вовсе быть не может. Да, я закончил.